Кому испортили жизнь мужчины, пожалуйста, убедительная, убедительная просьба. Не надо их набить. А еще не надо злиться, не надо ненавидеть, не надо посылать чертям и испытывать подобные а, положительные эмоции от этого. Поверьте, я не защищаю мужчин, являясь в принципе сам мужчиной. Поэтому, что если вы сейчас испытываете что-то из перечисленного, то, скорее всего, этому предшествовал какой-то личный печальный опыт он может быть муж обманул любовник использовал ну и прочее та жизнь что происходит на данный момент а если он не совсем сволочь и циник который намеренный с удовольствием планирует как по как растоптать близкую ему женщину таких к счастью очень мало то он скорее всего просто человек мораль и у него свои фундаментальные жизненные ценности, которые просто не совпадают эти ценности с вами. Ведь возникает столько вопросов. А кого он любит? Меня или любовницу? Больше. А как это по-своему любить можно? А как это так понять, что вот, вот он говорит, что любит, а вот сам и делает то, что вот он делает? Да здесь очень все просто. Потому что он такой. И он может любить двоих, спать с обеими, с удовольствием, кстати, говорить, что любит, изменять. Это его система координат, в которой он прекрасно себя чувствует. Это не из-за вас, это он. А если у вас все это вызывает страдания, непонимание, только потому, что ваша система координат совершенно другая, просто другая. Не хуже и не лучше. И мое мнение, такого никто не имеет права судить, судить другого человека, в том числе однозначными определениями. Не потому, что он сволочь, а просто он такой человек. Теперь по Чернышевскому в вопрос, что делать. Здесь есть три варианта. Первый. Или ломайте себя и перекидывайте себя под его мораль, и не нойте, что что-то не так, потому что перекрыв себя по-настоящему и став такого же, как он, в принципе, у вас уже не будет типа вопросов, как это можно двоих любить. Сами любите кого-нибудь, и вы станете таким, как он. Второе. Ищите того, с кем ваша система координат совпадает. И, наконец, третье. Ничего не делайте, а потратите всю оставшуюся жизнь на попытки понять другого человека. К счастью, сейчас много психологов этому учат. И как понять, и как подстроиться, и что нужно делать. Ведь большинство людей живут всю жизнь по инструкции. Вот и вся, в принципе, психология отношения. Все. Да, мы все люди. И мы так устроены, что впечатление об окружающем мире складываем из личного опыта. Но это совсем не значит, что если это вам такой попался экземпляр, то все автоматически стали козлами и подонками. И вот только не надо здесь про многочисленные истории подруги одной подруги и так далее. Я обо всем этом говорю не потому, что защищаю и оправдываю тех, кого женщина называют на всех форумах изменниками, обманщиками, трусами, лошацами, предателями. Просто все люди разные. И найти похожего на себя любимую не всегда легко. Гораздо проще уйти в негатив и заочно навесить отрицательные ярлыки на всех и как следствие стать циничной, озлобленной бабищей. А еще появится страх. И при такой метаморфозе встретить и разглядеть достойного и подходящего мужчину, а построить с ним действительно счастливые отношения практически нереально. А нужно жить в принципе дальше. С вами был Гарри Маркелов. Напоминаю, это видео было записано для вас только в образовательных целях. Кому оно понравилось, ставьте лайк. А Если кто хочет возразить или выразить свою мысль, то пишите ее в комментарии. А также внизу этого видео есть ссылка на мою рассылку разных полезностей. Подписывайтесь, чтобы быть одной из первых, чтобы стать получателем самого интересного контента в мире взаимоотношений. Всего хорошего. Я желаю вам благополучия. Всего доброго.